Я, Во-первых, я очень рад вас всех э, с вами общаться. Все 11 человек, которые есть в чате, я очень вам благодарен, что вы нашли время сегодня. И вот уже так обладаете таким терпением, что вы э, дождались и, и 34 минуты. и вот, э, ожидаете действительно этого вебинара. Я постараюсь вас не разочаровать. И я уже в третий раз представлюсь, то есть меня зовут Шадрин Александр э, Александрович. Я врач остеопат, и врач колопрактолог и вот уже больше 22 лет я занимаюсь вопросами здоровья и вопросами похудения в том числе. И я обратил внимание на тот факт, что когда мы начинаем заниматься какой-либо проблемой, связанной со здоровьем, то автоматически и остальные параметры, которые связаны со здоровьем, они тоже приходят в норму. Ну, например, ко мне приходят с болью в позвоночнике. И я, как врач остопат, начинаю заниматься э, этой проблемой. После того, как здоровье восстановлено, 5-7 лишних килограмм у человека ушло. И внешний вид тоже изменился. То есть здоровье напрямую связано с, э, со стройностью, связано с э, прекрасным э, внешним видом. И именно э, с этого аспекта я и стал рассматривать этот вопрос. И э, у меня был достаточно большой такой как бы опыт, когда э, мне удавалось очень эффективно помогать женщинам стать, становиться более стройными. И результаты, ну, такие были достаточно впечатляющие. Потому что у меня, например, есть опыт, э, когда ко мне пришла э, женщина, у которой было 150 килограмм лишнего веса. И э, на выходе э, мы имеем сейчас, на данный момент времени, э, такие постоянные 70 килограмм. Но случаев достаточно много, и я вот начал э, на предыдущей своей трансляции говорить о том, вот на вот трансляции, не было слышно, о том, что э, я занимался очень плотно проектом проектам красоты. Что это был за проект? Это Мы убрали группу девушек отчаянных, которые выезжали вместе со мной в глухое место и голодали в течение четырех дней, и проводили э, все эти четыре дня очень насыщенно. Ну и параллельно с этим я читал им лекции и повышал их образование в плане здоровья, в плане питания в плане того, как им добиться результата и быть стройными всегда и вы знаете вот сейчас я вам сразу с самого начала хочу сказать о том, что вот этот процесс, процесс, когда мы занимаемся внешним видом этот процесс постоянный. надо просто настроиться на него, вот сегодня например я сдавал Нормы ГТО. То есть так вот получилось, что я участвую в определенном проекте, Этот проект сам себе устроил э, такое испытание, подразумевает, что я сдаю нормы ГТО. Э, и вы знаете, я как-то сдал их не очень хорошо. Ну, не так, как я планировал. Там потянулся 8 раз, отжался там 27 раз. Э, ну, пробежал хорошо. Да? И э, о чем это говорит? Это говорит о том, что для того, чтобы быть в прекрасной форме всегда, Нужно эту формулу поддерживать, нужно совершать какие-то постоянные действия, и, собственно, какие вот действия нужно совершать постоянно и регулярно, э, и с большим удовольствием и наслаждением, не как, как э, какую-то обязанность, да? а Вот об этих, собственно, э, вещах я э, и буду с вами сегодня общаться. Я расскажу немножко о нашей клинике, и я расскажу о том, о чем по праву наша клиника может гордиться. Вот сегодня ко мне пришел пациент, его зовут Михаил Владимирович. И э, чем он отличается от остальных пациентов? Для меня он особенный. И чем он отличается? Он отличается тем, что ко мне в течение 8 лет этот человек ходит с периодичностью раз в месяц. И он ни разу не пропустил, представляете, ни одного месяца. Раз в месяц этот человек, прекрасный человек, выделяет час времени и выделяет ресурсы, денежные ресурсы для того, чтобы заниматься своим здоровьем. Когда-то, восемь лет назад, он был намного более больным, чем сейчас, спустя 80 лет. Ему, 7, лет. ему сейчас почти 80 лет, ему 79 лет, а его здоровье пребывает. Благодаря чему? Благодаря тому, что он занимается этим регулярно. И когда-то он горстями ел таблетки. И сейчас, как замена этих горстей таблеток, для него Приятный, такой приятное действие, ежемесячно, это прийти ко мне. И он так ему говорит, прямо что он живет от одного посещения до другого. И он говорит, я бы давно уже лежал в могиле, если бы я не нашел клинику доктор Санга, не познакомился бы с вами и не стал бы заниматься своим здоровьем. И самое интересное, этот человек не олигарх, этот человек обычный пенсионер. У него нет даже близких, которые бы ему оплачивали вот это лечение. И он очень много оставил, если посчитать за эти 8 лет, он очень много ресурсов потратил на это, он очень много денег заплатил. И при этом он счастлив. И он готов и дальше этим всем заниматься. Это огромное достижение нашей клиники, что вот, э, мы можем таким образом расположить пациентов, дать такой им результат, что они к нам раз в месяц могут ходить в течение многих лет. И этот пациент не один. То есть еще есть пациенты, которые 7 лет, 5 лет ходят, 3 года, регулярно, раз в месяц, регулярно посещают какие-то мероприятия. Я очень рад, что есть пациенты, которые приходят ко мне там, 17 лет назад, он э, был у меня, и до сих пор э, он остался э, верен мне, доверяет, доверяет нашей клинике и приходит к нам. Вообще нашей клинике уже больше 17 лет. То есть опыт, который накопился, огромный. И... Основное на чем мы концентрируемся. Мы концентрируемся именно на том, чтобы качество услуг оно было максимальным. И идем вглубь. Не обманывая пациентов, мы прямо им говорим, что им нужно сделать для того, чтобы быть и здоровыми, и, и а что им нужно делать на регулярной основе, я это подчеркну, для того, чтобы э, быть здоровыми всегда и достичь вот этого состояния стройности. К счастью, очень многие нас слушают. И им нам бы хотелось, чтобы вот эта вот информация. Такая, она правдивая. То есть мы будем говорить сейчас правду. Будем смотреть правду. Мы будем смотреть правду в глаза сегодня. То, что даст результат. То, что действительно по-настоящему работает. И э, сейчас я уже плавно перейду к теме нашего вебинара. Сразу вас призываю, пишите, пожалуйста, все свои вопросы. Вот все, что вас волнует, потому что этот семинар, этот вебинар, он для вас. Только для вас, не для меня а только для вас. Моя цель – поделиться с вами тем, что я знаю. А, и вы уж, если вы пожелаете, да, вы можете воспользоваться этим, этой информацией, этим знаниями. И сегодня у нас тема, как похудеть на, до 10 килограмм да, в течение месяца с пользой для здоровья. Опять же, именно с для здоровья. Потому что можно похудеть по-разному. Можно похудеть так, что э, потом лечиться да, от этого. И лечить мы можем две вещи. Мы можем лечить физическое состояние мы можем лечить психическое состояние, так вот психическое состояние оно стоит на первом месте, потому что психическое состояние это качество жизни, в котором мы живем. То мы можем иметь очень много там дворцы, пароходы, самолеты, шикарные машины, и при этом у нас будет если слабое психическое и плохое психическое состояние, говорить о том, что качество жизни у нас хорошее нельзя. Поэтому психическое состояние очень важно. И э, я бы его поставил даже на первое место. И те, кто читали наши посты, да, первый пост был посвящен тому, как нравится себе. И это тоже относится к психологическому состоянию. Нравимся мы себе или нет, и у нас другое самое ощущение. Мы по-другому смотрим на этот мир. Поэтому очень важно чтобы мы нравились себе. И здесь очень много разных составляющих. То есть мы можем, знаете, вот взять себя сейчас в такие ежовые рукавицы. По опыту я могу вам сказать, что есть такое выражение, советские женщины, да? то есть русские женщины, они очень научились хорошо брать себя в руки и научились хорошо себя ограничивать научились такой дисциплине, научились тому, как говорить себе «нет», как отказывать себе в удовольствиях, они очень хорошо этому научились. А вот как говорить себе «да», говорить «да» своим желаниям, говорить «да» своим каким-то истинным потребностям, вот, э, к сожалению, к сожалению, этому надо учиться. И мы сегодня об этом поговорим. Вебинар, кстати, Сразу я хочу сказать вам, что это ну, далеко не последний и не единственный. Эта тема большая и обширная, и, конечно, её, очень важно ее раскрывать. Раскрывать со, всей, со всех сторон. И мы раскроем с вами ее сегодня вот, с одной из, из маленьких таких граней. И начну, наверное, с моей точки зрения, вы знаете, как бы с главного. Главное, оно будет заключаться в том, что... Почему вообще набираем этот вес? Да? Вот у нас был анонс, и один из вопросов был такой. Какая самая основная и главная причина набора веса? Вот сейчас, прежде чем я начал говорить, пожалуйста, напишите свои варианты того, как вы видите, как вы считаете, в чем причина, почему вес у вас набирается, в вашей жизни почему это происходит. И уже исходя из этого я тоже буду как-то реагировать и отвечать. Очень важно, чтобы мы были с вами в контакте. Че, в чем и преимущество вебинара? В том, что мы можем с вами контактировать, общаться, и э, я могу знать, что вас волнует, и направить свой вебинар именно в ту сторону, в которой в первую очередь, вам нужна. Итак, э, самая основная причина веса. Вот. Вроде бы все лежит на поверхности, да? как, знаете, такой вот знаменитый психотерапевт, психолог Кашпировский когда-то э, лечил набор веса э, слову, с такой фразой, да? Жрать надо меньше, да? То есть причина в том, что так или иначе мы, ну, что не мы, да, человек, э, он слишком много ест. То есть поступает слишком много... Э, пищи да какой-то и эту пища не усваивается а откладывается у него то есть он потребляет больше чем тратит но это лежит на поверхности очень хорошо спасибо вам большое оксана что вы написали гормональный сбой неправильное некачественное питание это абсолютно так действительно в результате очень часто происходит гормональный сбой и и питание, да, мы говорим не только о количестве, спасибо вам. Да, мы говорим еще и о качестве питания. Очень важно, чтобы питание было качественным. И вот и об этом мы тоже сегодня говорим, поговорим. О том, каким образом сделать так, чтобы это питание было качественным. Хотя опять же, все лежит на поверхности. Да? Мы все знаем, что есть, например, пища, которая полезна, и есть пища, которая не очень полезна. Есть пища которые, если ты будешь кушать, да, там кефир, фрукты и так далее, то э, наборы веса не произойдет. А есть пища, э, которая э, способствует набору веса, да? Мы ее все знаем. Ну, то есть, ну, например, э, бургеры, да, то есть фастфуд, э, там кока-кола, газировка, э, чизкейки, э, сдобная пища, да, то есть пироги и так далее. Все знают, что если есть эту пищу, то э, будет набор. Все знают, почему-то все едят. Почему же все-таки все едят эту пищу? Все знают, вот она э, способствует набору, тем не менее едят. Потому что они могут себе отказать. Потому что не могут себе отказать в удовольствии. Потому что есть определенные пищевые привычки. И вот... Да, пищевые привычки Это, это такая штука, которая, с которой Очень непросто Справиться, очень непросто Ее изменить, пищевую привычку Нельзя вот просто себе сказать Так Ты ела сегодня Вот вчера ты ела пирожки Ты ела вот там, Макароны, я не знаю, все что угодно да, Сладкое что-то А сегодня ты уже не будешь есть ну, Нельзя так сказать не, можно, конечно, сказать, можно даже этому следовать, но что в результате будет? В результате, вот представьте скороварку, и эту скороварка вот, ее закручивают так, чтобы она была очень-очень плотно, И там, внутри этой скороварки э, повышается давление и растет пар. И в результате вот этого пара все готовится, наверное, в считанные минуты. Так вот, если женщина, например, скажет себе так то она превратится в самую настоящую, вот в эту вот скороварку. И внутри нее будет расти вот это вот давление. И это давление психическое. И если, например, скороварку вовремя не выключить или не спустить пар, знаете, что происходит? Она взрывается. Если кто-то хоть раз э, видел такое, то, э, ну, как, не, не видел, слава богу, наверное, никто не видел, но хоть раз кто-то, если готовил скороварки, то знает, что это такое. Это страшная вещь. Если вовремя не сделают, это, не выпустил, может быть беда. И женщина тоже взрывается. Ее психика не выдерживает. То есть э, давит, давит, давит, давит, давит психика. Потом все, взрывается. И женщина уже не может себя контролировать. Она после, например, какой-то диеты, а у нас еще один был вопрос, там, почему диеты вредны. После какой-то диеты что происходит? женщина набирает больше даже чем она сбросила. Почему? Да потому что вот этот вот самый пресс произошел. И э, очень важно его избежать. Очень важно избежать. Постарайтесь, постарайтесь э, не действовать резко. Вот у нас есть задача похудеть 10 килограмм, но это не значит что вы взяли и наступили на горло над своим желанием. Вот. Самое главное сейчас, чтобы не было вот этого насилия над собой. И мы постараемся сейчас от этого насилия уйти. Так вот, на мой взгляд, может быть, конечно, я ошибаюсь, я не, не берусь сейчас говорить абсолютную истину. На мой взгляд, основная причина набора веса, она психологическая. То есть человек, ну, или, да любой, неважно, не женщина или мужчина, он решает свои психологические проблемы за счет пищи. И э, тело, оно вот таким вот то есть, становится, потому что м, таким образом она компенсирует э, вот это психи, э, психическое, психологическое напряжение. И тело удерживает какую-то стабильность психологическую и физиологическую за счет веса. Если, например, э, мы этот момент не учли, кстати, я не психотерапевт. Я вам уже говорил о том, что я врач-колопрактолог и врач-остеопат. И я вам сейчас говорю свой э, опыт, опыт э, именно вот решения этой задачи, задачи э, стройности. И, и этот опыт говорит мне, что можно делать, а что нельзя. И я наблюдаю, смотрю и так далее. Я могу вам сказать, что нельзя делать. Нельзя себе просто взять и ограничить жестко. Кто-то может вот это сделать, я вам хочу сказать, это подойдет даже к мужчинам, а вот для женщин нет, какие-то ограничения для них, это, это большая беда. То есть, ну а представьте, если, например, у женщины э, куча забот, хлопот в жизни, а сейчас э, весь мир, у меня такое ощущение, что весь мир держится на женщин, все вот рассчитывают на женщин. Женщин лучше всех, раньше было такое время, мужчина Справиться совсем лучше, да, мужчина лучше готовит, мужчина там, лучший повар, гинеколог и так далее. А сейчас мы видим, что полагаться приходится на женщин. Женщины такие лошадки, которые волокуются на себе. Я сейчас говорю о, о современной жизни, я не говорю сейчас конкретно о вас, я вас не знаю, но обычно я, я вижу все, что происходит. Я говорю о такой среднестатистической женщине, которая тащит все на себе. И у нее не так много э, удовольствий в жизни. У заботы хлопот море, вот, а удовольствий это немного. И вот одно из этих удовольствий это, – э, это еда. И взять и лишить себя этого удовольствия – неправильно. Неправильно будет это. Э, как, же, как же выйти из этого, из этого такого замкнутого круга? Ведь мы понимаем, надо меньше кушать. Тогда мы будем стройными. И в то же время, если мы откажемся от какой-то еды, это ударит по психике. И потом мы опять же наберем этот вес. И вот сегодня самая главная тема, которую мы осветим, это тема того, каким образом гармонично, гармонично поменять свои вот эти вот пищевые привычки. Это очень важно. На первом месте стоит гармонично. Все, что вот относится к женщине, я так считаю, мужчина мужчине, который тоже имеет какой-то уже жизненный опыт, оно должно идти через гармонию. Вот, вот даже вы скажете, к мужчине то же самое. Да, к мужчине то же самое. Но мужчины, в принципе, могут и дисгармонию потерпеть. Мужчины могут. Они, у них, они заточены на это. Они иногда и нужны этого. Вот я, например, ходил сегодня на ГТО. Ну какая там гармония? Ну, я очень счастливый. Там, навыжимал, на сколько я там мог, выложился полностью. Нету никакой гармонии. А я счастливый. А для женщин не так. Для женщин нужно, чтобы все было, вот, было по-другому. Чтобы она удовольствие получала. И э, с чего на, на, надо начать? Давайте, то есть, тема огромная. Да? Я надеюсь, что мы с вами еще встретимся и, и дальше будем ее продолжать. Так вот, с чего же начать? Надо первое, первое, самое главное, это с психологического состояния. Самое главное, о чем вам вот, нужно а, заботиться, это о вашем психологическом состоянии. Сделайте так, чтобы ваше психологическое состояние было прекрасным. А чтобы оно было прекрасным, осознайте свои потребности. Вот прямо, и это будет задание для тех 13 человек, которые сейчас смотрят, наш вебинар, вы пользу получите только тогда, когда вы будете что-то делать. Потому что если вы не будете ничего делать, ну, это пустая информация, которая вот пройдет, и она не останется с вами, она не даст ничего. Поэтому одно из таких дел, которые я вам сейчас поручаю, это взять тетрадку и ручку и написать вот свои потребности. А что вы хотите? Что вы по-настоящему хотите? Вот честно, да, мы добьемся результата, и вот этого результата в том числе, который продекларируем тогда, когда будем честны. Честно напишите, что вы хотите. Вот реально. Хочу отдых, например. Хочу поехать вот там куда-то в теплые края. Солнца мне не хватает сейчас. Хочу, чтобы меня там обняли. Хочу в театр сходить. Хочу порисовать. Там позаниматься какими-то. Каким-то своим хобби, почитать книгу. Или вообще просто не ходить на работу. Например, два дня отдохнуть, ничего не делать. Вот осознайте эту потребность, напишите ее. Это, это, это очень важный момент. Это то, с чего будет э, начинаться э, гармония ваша внутри. Хотя бы осознать, что я хочу. Для того, чтобы двигаться уже в том направлении. И это самое главное. И это не требует, вы знаете, не требует никаких денег. Самое интересное да, это требует какого-то времени, это требует какого-то осознания. Но без осознания никак не получится. Мы сегодня будем говорить все про осознание. Если у нас будет что-то осознаваемо, тогда мы уже э, э, можем что-то сделать гармонично. Если не неосознаваемо, э, мы пройдем мимо, э, мимо здоровья и мимо гармонии. Поэтому осознайте сейчас, что вы по-настоящему хотите. Какую потребность вы заедаете. Это очень важно понять. У каждого она своя. Ну, если кто-то... Вот сейчас смелый самый, вот напишите свои потребности. такие, Ну, которые вы можете осветить. И это другим поможет? Ну, кто самый смелый? Но ну, если не, не, не получится, ну, напишите хотя бы у себя там в тетрадке где-то. Вот с этим побудьте. Поживите с этим. Подумайте, как это осуществить. Если сейчас это осуществить нельзя, ну, хотя бы вы будете знать точно, что вы хотите. Хотя бы вы это не сейчас какой-то момент осуществите. Но это желание, оно уже будет не там, внутри. Оно будет уже здесь, снаружи. Оно будет уже осознаваемо. Второе. Цель поменять привычки. Это значит, не просто на какое-то время отказаться от, например, какой-то пищи. Отказаться от нее совсем. Ну, понятно, что... А, не то, что вы а, теперь уже никогда больше не вот никогда это уже пере, перебор. Когда-то да, можно. Ну, я имею в виду, как правило. То есть как, как часть вашей жизни, пусть это сейчас уйдет. А это будет как, как какой-то подарок, как какое-то исключение из правила. Это, это понятно, это возможно. А вот как часть вашей жизни, пусть это уйдет. А, я, я вам расскажу такую историю, я длительное время не мог отказаться от сахара. Мне так нравился сахар. И я понимаю, что сахар-то, в общем-то, не очень хорош, но он все-таки способствует гниению. Там, он, он не переваривается до конца, он, он, он подвергается гниению, а все, что гниению подвергается, все это в итоге отравляет организм, Ну ничего хорошего нет. Переваривается... Сахар э, другим продуктам тоже мешает и так далее. Я, я много этого знал. Я знал об этом. Мне очень нравился сахар. Я не мог от него отказаться. И я помню прекрасно тот момент, когда я отказался. Я находился в тот момент в вегетарианском кафе. И мы, у нас была разнообразная вегетарианская пища. То есть я сам не вегетарианец. то есть Я иногда ем мясо, иногда и одна из вот, девушек, которые там были в нашей компании, я потянулся, когда за сахаром, она, у нее такие большие голоса на она так выкатила их еще больше и говорит, ты что, сахар ешь? И я говорю, нет, и я так отодвинул его. И у меня как я, я как закодировался что после этого. После этого я перестал есть сахар, вообще к от него зависеть. Вот, как, как меняется вот эта вот привычка, она может поменяться не сразу, то есть здесь тоже надо это понять. Чем больше мы осозна, осознаем какой-либо из этих вот моментов, осознаем, чем больше мы возвращаемся к тому, что сахар, например, это ну, не самый хороший продукт, просто осознаем это, тем меньше мы начинаем его хотеть, вы знаете. И чем больше вы, например, узнали и услышали эту информацию, тем меньше вам захочется э себе навредить. И знаете, вот э каким образом управляют людьми, и обычно управляли людьми? Управляют людьми через невежество. Чем меньше они знают, тем проще ими управлять. Чем больше они знают, но не просто знают, а осознают. Потому что знать можно все, что угодно. А вот осознавать – это разные процессы, это разные вещи. Если, чем больше они осознают, что эта пища не очень хороша для них, тем меньше у них желания это делать. Если, например, вор там, будет осознавать, что он делает, к чему он приводит, какие страдания он будет испытывать тот человек, который потерял деньги, ему уже не захочется это делать. Есть даже притча на эту тему, когда Будда, увидев э, вора, который хотел э, украсть его единственную вещь, это чашу для подаяния, он подошел к нему, дал чашу, говорит, бери, я тебе даю это. Единственное условие, тебе вот с этого момента э, осознавать то, что ты делаешь. Через неделю к нему пришел вор и говорит, слушай, я не хочу больше воровать. Понимаете, процесс осознавания, это процесс, который помогает Поменять привычку. И вот э, я сразу вам, так сказать, расскажу, -то, прорекламирую э, то, что есть у нас, например, в клинике, и как мы решаем эту задачу. Э, у нас есть специальная диагностика, у нас есть диагностика, диагностика подсознания. И эта диагностика подсознания позволяет э, выявить, первое, скрытые потребности, которые есть у человека. Ну, то есть, мы, вы знаете, э, чтобы... Вот почему сейчас даже нету э, Ни одной потребности не написано У нас в чате вот У нас активных 13, всего 14 да, Тут 13, тут 14 И никто не написал свои потребности Потребность потому что Требует мужества Но мужество нужно для того чтобы мы не посмотрели на нее Представляете Так глубоко наши желания Наши истинные желания Запрятаны внутрь И вот о наших истинных желаниях Которые запрятаны внутрь, э, внутрь и самое главное, даже не о них, а о тех, что мешает нам услышать, понять, почувствовать те самые свои истинные желания, вот а о них как раз э, дает информацию. Дает информацию эта диагностика. Диагностика позволяет сказать, почему мы это не делаем, что нам мешает, какие установки, какие э, убеждения. Да, Какие страхи там внутри, какие эмоции блокируют наши э, настоящие истинные чувства. И после этой диагностики человек становится более счастливым. Потому что тот самый пар, о котором мы говорили, который вот в этой самой пароварке, он выпускается. То есть диагностика позволяет вот выпустить этот пар, сделать его видимым, показать человеку. И Ему уже, он смотрит, и ему уже не хочется, например, тебе как-то вредить. То есть до этого ему хотелось, он что-то это делал, тут он не хочется. Он осознал это, и не хочется. Я сам проходил диагностику подсознания, и я почувствовал, что после этого я изменился. О! Вы написали, а я вот только сейчас это увидел. Вот. Хочу побыть одна пару дней. Да! Вот смотрите, как, как важно. Это важно. Видите? Вам это важно. И этому очень важно сказать «да». Вот осуществить это. это и такая простая вещь. Вы знаете, у некоторых людей людей, вот да, есть такие потребности в цирк сходить. Вот просто сходить в цирк. Или, или вот просто сходить даже в кино. В кино. Человек год не ходил в кино. У него есть это осуществить это сложно? Да вообще не сложно. Вот просто сходить в кино и то себе не позволяет. Даже в конце концов купить себе какую-то, знаете, такую вот, даже там какую-то вещь, которую женщина очень часто радуется, когда они в дом что-то купят, например. Ну или какую-то вещь себе и тоже. Хочу купить себе эту вещь. Елки-палки, ну да, там, действительно, это важно. Мы смотрим на детей, и они говорят, ой, там я хочу вот этом там купить солдатика. Ему не дали этого солдатика. Он расстроился, плачет. Великая у него трагедия произошла. И то же самое. Ему говорят, боже мой, за какого-то солдатика ты плачешь. А для него это важно. И вот так же нам какая-то ерунда, а она важна. Ее очень важно осуществить, на нее посмотреть и сказать, да, я хочу это, я хочу это себе позволить. Если есть возможность, позволяйте. А, так вот, очень важно да, снять вот эту вот крышку, крышку с пароварки. И для этого есть диагностика подсознания. Потому что вот ко мне сегодня пришла прекраснейшая просто девушка. Прекраснейшая девушка. 16 лет. Она вообще не улыбается. Она, вот... Вот а она даже не то, что не улыбается, она глаз не понимает. Она смотрит вот вниз. И все ее состояние транслирует тревожность. И, А какие проблемы? А проблемы с желудочно-кишечным трактом. Проблемы с кишечником. Если она не трудно. Сергей Анатольевич, придерживайся, пожалуйста, ты. Все, мы сейчас снова одним в бинарной комнате. Вот, проблемы с кишечником. А почему? А потому что а, у нее там, вот и диагностика, которую ей сделали, она показала психическое напряжение восьмой степени. Там всего восемь. Восьмой степени. Стресс пятой степени. Скажите, ну как ну, лечить, да, например, она пришла к врачу, к потому что э, запор. И, и, и что врач колопрактолог назначил слабительными? А проблема в чем? Проблема вот в, этой, в, этой, в этом давлении, которое есть внутри. Его надо выпускать. И после того, как оно выпустится, да? после того, как это давление снимется, восстановится работа кишечника. Смотрите, а к, этой, к этому мы сейчас еще э, что можем прибавить? Лишний вес. И где лишний вес? В области талии. И это дополнительно усиливает ее тревожность и ее э, низкую самооценку. А самооценка это вообще отдельная вещь, мы сделаем по самооценке отдельный вебинар с вами. И э, очень важно снять вот это. Вот видите, с психологического состояния начинаю даже. Хотя я врач, я не психолог, и не, не имею никакого психологического образования, а об этом говорю. Зато вот, Сергей Анатольевич, который проводит у нас диагностику, он э, как раз специалист по этому. И он, он может помочь снять это напряжение, осознать свои желания, и, дать, и даже дать благословение, сказать, слушай, вот что ты хочешь сейчас? Спать хочу. Вот одна пациентка говорит, я хочу спать. Иди домой и спи. Вот нам иногда нужно, чтобы нам кто-то сказал, ты знаешь, ты можешь себе позволить спать. А э, сон это очень важная вещь. Это, одна из условий, это одно из условий того, чтобы... Э, вы э, построили. Если у вас не будет сна хорошего, то если полностью не будете высыпаться, ну извините вас, вот тот самый гормональный сбой и будет. И о качественном питании, но ну, вряд ли речь идет, потому что организм он не выспался, он не может переварить пищу. качественного питание не будет, даже если вы будете питаться нормально. Поэтому сон это очень важная вещь. Даже вы понимаете, вот сейчас никто не написал о том, что хочет хотите спать. А вы, вот 100% вот из 11 человек 5 хотят спать. Они не высыпаются хронически. Это одна из причин, физиологических причин набора веса, которым вот мы коснулись сейчас. Следующий момент, да, мы говорим сейчас о привычках, которые можно поменять. Это э, питание. Вот питание, вроде бы, смотрите. Человек питается правильно, а почему-то набирает вес. Почему? Он ест э, фрукты, он ест овощи, он ест каши, да, а, а вес набирается. Почему? И вы знаете, э, я нигде не встретил этой информации. Ни у одного диетолога, который как бы, пишет на эту тему, ни у одного специалиста по весу, ни уж тем более э, фитнес-тренера ни одного, я этого не увидел. Потому что они просто этого не знают. У нас какая-то пища может перевариваться, а какая-то нет. То есть мы какую-то пищу переносим, а какую-то нет. И мы не знаем, какую пищу мы переносим. И мы можем не переносить яблоки. Вот вчера я, например, смотрел передачу про Брюса Ли. 33 года этот человек умер. 33 года. Знаете, из-за чего? Он выпил таблетку аспирина, и она вызвала анафилатический шок. И то есть какие-то вещи мы можем не знать, не знать о себе и не чувствовать это. Но едим и мы не чувствуем. У меня, например, была непереносимость апельсина. Это не значит, что я их не люблю. Я их люблю. Я их любил, я их ел, а они у меня не переваривались. Если не переваривались, что происходило с ними? Дни не происходил. То есть вместо того, чтобы давать энергию, эта э, пища забирала ее. И, и, и конечно, я себя не очень хорошо себя чувствовал, да? И, и, опять же, и не высыпался, и, и пищеварение было неполноценным. Потому что какой-то из продуктов не переваривается, нет ферментов для этого. Знаете ведь, да, что, например, у северных народов, у них нет ферментов, которые бы переваривали алкоголь. Вот известный факт. Там у африканцев там, нет э, других ферментов. У, известный факт, что э, молоко после 20 лет... Переваривается только у одной трети, а после 40 лет только у одной а, а, четверти людей. Молоко полезный продукт? Да. Его все йоги советуют, кстати, для детоксикации самый лучший продукт. А он не переносится. Хороший продукт, но не переносится. И как мы можем знать, какой переносится вами, какой нет? И а, у нас есть диагностика а, питания, которая позволяет понять, какой из продуктов вам действительно подходит. И когда вы знаете, вот опять же, для, что от, отличает женщину? Женщина отличает порядок. Вот она и удерживает этот порядок во всей Вселенной. И когда она четко знает, вот у нее четкая памятка, вот это, да, сюда ходи, да, сюда не ходи, снег в башка попадет. Вот когда она знает это, вы знаете, что, с чего начинается? Начинается с того, что она успокаивается. Она спокойна. Она знает, вот это и нельзя, это можно. Все. И, и, и уже даже одно это, даже без того, что мы залазили там в подсознание, уже это э, снимает напряжение. То же самое психологическое напряжение. Самое простое. Самый простой. С психологией надо еще долго заниматься. Это такая работа длительная, непростая. А с питанием все просто. Поэтому я вам рекомендую начать именно с питания, с теста на питание. Посмотрели тест на питание. Вот у вас памятка, питаетесь и получаете удовольствие от этого. Потому что если вы поели правильную пищу, у вас легко, вам просто легко. Вот напишите, кому э, после того, как он поест, не очень легко. Это значит, у вас пища не переварилась, она не переносится. очень простой критерий. Если вам после приема пищи, вы даже поели чуть-чуть, вы чувствуете что-то не то. Это значит, что эта пища, скорее всего, не переносится. Но, скорее всего, опять же, надо точно знать. И вот этот прибор, он снимает эти вопросы. Поэтому я вам рекомендую диагностику питания. А вообще, я вам рекомендую диагностику здоровья. Потому что у нас есть диагностика, которая позволяет полностью увидеть все, что есть у вас. И уже, исходя из этого, выбрать самый короткий путь для достижения той самой цели, которая у вас есть. Вот, я когда поем, хочу спать. Вот. Можно узнать, что не переваривается. Для этого вот как раз у нас есть тест на питание. Вам за вашу активность, Оксана, ну точно Мы какой то дадим преференцию и э, скидки. Вот. И сразу буду говорить, кто будет активнее всего писать и общаться, с тем будем давать скидку. Кто не будет писать, не будем. То есть не надо поощрять пассивность. Вот. Потому что если вы активны, вы, вы результат получите. И я не записал в каждом из постов, что это не для всех. Это вебинар только для тех, кто хочет что-то сделать и получить. Я действительно хочу. Я действительно хочу похудеть. Я действительно хочу быть стройной, качество жизни, чтобы у меня было хорошее. Вот. вот тогда мы вам поможем. Мы поможем вам. Если нет, ну пришла, да. Вот, делайте со мной все, что хотите, я вам деньги заплачу, дайте мне только результат. Нет. Вот, вот это не наш вариант. Давайте мы вам поможем. А вот результат мы вместе с вами достигнем. Поддержка нужна. Да? <смех> мы нужны для чего? Мы нужны для поддержки. Потому что мы, поддержка нужна всем. Мне нужна поддержка. Всем нужна поддержка. Вот сейчас у нас Сергея рядом находится. это поддержка такая большая. Да? Доктор Зуев, который как раз и делает эти диагностики. Он сегодня в тени у нас. Ну, в следующий раз мы его пригласим. Он подробнее расскажет об этом. Обо всем. Вот недавно у нас была пациентка, которая... которая Постранила Катерина да, На сколько она килограмм? По-моему, килограмм на 7 Она и так стройная была Но она приняла тот вес Который, который для нее Вот именно ее вес Она была раньше балериной Она сейчас снова вот, Можно ее выпустить на сцену Потому что она, у нее талия похудела Она похудела именно в тех местах, где надо Потому что бывает так, что Человек похудеет, а женщина похудеет Но ну, ну не там, где надо Или после этого, например, останутся растяжки да, вот вопрос про растяжки. А это значит, несбалансированное питание, это значит, что в результате этого похудения иммунитет пострадал. То есть уже здоровье пострадало. Потому что если правильное питание, растяжек не будет. То есть если правильный обмен веществ, все будет хорошо с кожей. Поэтому вот мы-то специалисты по тому, как сделать так, чтобы здоровье это прибавилось, а не убавилось в результате этого. Чтобы женщина стала еще более красивой. И это естественно все происходит. И вот Катя, например, она получила какие-то рекомендации по питанию, и она потом она говорит, я хочу есть. Ну хорошо, да, это очень важно понять, я хочу есть. И Сергей Анатольевич поработал с ней, но не разобрались, что есть, что не есть. Так чтобы эта проблема, она снялась. И она снялась, и, и она получила результат. Не 10, 7 килограмм, но ей 10 не надо было. Она получила тот результат, который хотела. Это очень важно. И э, здесь еще, понимаете, поддержка разная может быть. И э, будет здорово, если вас будут поддерживать ваши близкие. А вот как сделать так, чтобы поддерживать близкие, мы сегодня не осветим это. Время у нас уже заканчивается. На следующих вебинарах прямо расскажу, как это сделать, как их вовлечь в этот самый процесс. Э, и это здорово, если они будут помогать. А вот, проф... и вот, тем не менее, профессиональная поддержка, она еще важнее. Когда вы знаете, что есть доктор, он вам сказал... Что делать? Как делать? Он вас поддерживает, вы знаете, он у вас уже за спиной, как ангел-хранитель. И это очень сильно помогает. Когда вы не одна, а когда вас профессионально ведут, вы знаете, вы можете довериться людям, вы можете э, идти, как говорится, вперед, и вы достигнете этого результата, Он будет проще. А если вы сорвались, вы, в конце концов, сказали, вот так и так. Вместе будем решать эту задачу. да? Вместе будем помогать вам. Еще один момент, очень важный, который влияет на привычки. Вы знаете, то есть те, кто из вас читали пост об интоксикации, те знают о том, что привычки формируют еще и токсины. Вы знаете, то, что у нас находится в кишечнике, оно тоже обладает каким-то желанием. И если у вас э, организм загрязнен, а сегодня у, у тех, кто не занимается целенаправленно своим очищением, у всех загрязнет, тогда э, вашими пищевыми привычками руководят вот те самые ребята, которые живут в вашем кишечнике. Знаете? А там сразу автоматически очень много чего происходит тогда, когда организм отравлен. Там меняется э, pH, то есть идет закисление организма там начинает расти не очень хорошая гнилостная флора. Она усиливает интоксикацию. И вот эти вот самые ребята, закислив организм и так далее, они создали определенное желание. Потому что, вот, каким образом у нас появляется желание поесть? Путем изменения биохимического состава крови. Вот у нас глюкоза падает, и мы начинаем хотеть есть. Понимаете? И когда вот идет эта интоксикация вот эта глюкоза она очень сильно как бы потребляется токсинами. Почему? Она же энергия. И они ее идят Эту самую энергию. И, и дальше они постоянно э, говорят, давай, давай, давай, давай, давай, еще, еще. И поскольку это не, не желание организма, а это желание именно вот этих самых ребят, то они к нам никакого отношения не имеют. И соответственно мы переедаем. Мы, не знаем вот этой самой меры. Мы переели, все это ушло дальше, процессы э, не очень хорошие, все это отложилось. А, а смотрите, если токсины есть у нас в организме, страдает печень, как результат того, что страдает печень, пищеварение нарушается? Нарушается. А, э, переваривание пищи нарушается? Нарушается. Значит, пища не переваривается, она частично... Уходят в те же самые токсичные Токсин частично она откладывается Как жир И еще токсины Их очень важно нейтрализовать Организм защищает внутренние органы От отравления Он начинает вырабатывать жировую ткань Это одна из причин Почему например в области талии есть жир Потому что э, Это организм так захотел он, он создал этот жир Для того чтобы защитить ваш организм. если вы, например, взяли и похудели, просто... ненавижу этот жир, да, стали с ним бороться, э, жир ушел, токсины куда пошли? В кровь. И э, Наталья Гундарева, известная актриса, она ведь э, по этой причине погибла, она э, преждевременно ушла из жизни. Почему? Она худела. Это общеизвестный факт. Ей назначили жиролитические препараты, э, жир растворился, токсины ушли в кровь, и что? И долбанули по сосудам. И инсульт. Вот, поэтому э, то, с чего я вам рекомендую начать, это первое, это психологическое состояние. Даже знаете, с чего? Первое, это с диагностики здоровья. Вот, например, Оксане Жикиной, мы точно диагностика здоровья она пройдет со скидкой 10%. И это недорого, не у нас она стоит половиной тысячи. <кх> это, в принципе, недорого. Почему? Потому что вы получаете представление обо всем организме, и вы экономите огромное количество времени, потому что эта диагностика позволяет вам четкие шаги, четкий план построить, по которому идти. Вот для того, чтобы достичь результата 10 килограмм с пользой для здоровья, нужен четкий план. Помните, да, мистер Фикс? А есть ли у тебя план, да, мистер Фикс? Есть ли у тебя план? План нужен. Без плана цель никак не достичь. План – это плоскогорье. Это видимость, это то, что вы видите. Когда вы видите, что вам нужно делать, вам просто и спокойно. И вот чтобы построить этот план, делается диагностика здоровья. Я искренне вам рекомендую ее пройти. И уже на основании этого будет понятно, а что вам там надо делать сейчас. Или мозги чистить, или кишечник чистить, или тест на питание проходить. Да? Ну вот сейчас вы приблизительно знаете Или все вместе да, проходить Ну и если даже все вместе, когда это То есть с какой периодичностью, все равно что-то преобладает Что-то стоит на первом месте Вот у той девушки, которая приходила У нее на первом месте стоит э -э, Тест на подсознание, потому что у нее там 8. у нее пароварка там Сейчас взорвется А взрывается куда? Ну, ну дай бог наружу Внутрь взрывается Или психика не, не выдерживает Крыша течет то есть мы можем попасть к психиатра или в депрессию. А в депрессию это не ни, ни одного человека из депрессии. Ну, очень трудно вывести человека из депрессии. Очень трудно. Это специальные э, препараты химические нужны, такие сильные, чтобы вывести его из депрессии. Поэтому это очень важно, да? То есть с чего начать в вашем случае. Поэтому приглашаю вас э, именно начать с этого. И э, те, кто у нас запишется сейчас, вот все кроме Оксаны э, Жекиной, Оксана Джекина у нас получит 10% скидки, а остальные 5% если вы запишетесь в течение, э, в течение суток. Я вам сейчас напишу телефон 250, сейчас, если у меня получится это сделать, 216 56 23, вы звоните, Пишите волшебное слово вебинар, или говорите, да, волшебное слово вебинар, и мы вам делаем такую, как бы, скидку. С другой стороны, смотрите, к чему я вас еще призываю. Задавайте мне, вот мы создали этот вебинар через ВКонтакте, задавайте мне ВКонтакте прямые вопросы, которые касаются вас. Вас что-то интересует, задайте этот вопрос мне, и мы с ним будем разбираться. Мы будем разбираться и я постараюсь дать вам самый-самый квалифицированный ответ. И э, чем еще хочу за, э, закончить да, наше с вами общение? Э, тем, что э, настройтесь на то, чтобы эту тему изучить. Вот одним из ваших этапов, да, первых, это вот наша встреча с вами. Пусть эти встречи продолжаются. Мы обязательно еще создадим а, еще вот этот, я думаю, что в течение недели просто следите за а, нашими рассылками, в течение недели мы еще проведем вебинар, обязательно. И а, еще больше осветим эту тему и посвятим эту тему тем вопросам, которые вы в первую очередь зададите. Да? Вот одна из тем, как сделать так, чтобы близкие поддерживали. Как всей семьей заняться здоровьем всей семьей э, вот идти к этому. Как мужу убедить, например, в том, чтобы он, он э, тоже помогал и поддерживал да, в этом вопросе, а, а не было с ним конфликта и чтобы не были разные кухни. Но вот это очень важный вопрос, который мы осветим. Что-то еще, вот сами вы скажите, об очищении мы тоже отдельно поговорим. И э, я говорил о том, что э, обязательно покажем вам упражнения, которые которые помогают, да, которые помогают быть стройными. И я немножко вас ввел в заблуждение. Наш вебинар вот сейчас, надо чуть-чуть больше времени. Поэтому следующий вебинар точно упражнение. И более того, я вам покажу точки, которые э, важно массировать будет, да, и воздействовать на них для того, чтобы обмен веществ повышался. А, Еще следующий вебинар, чем чему мы посвятим, особенностям питания в м, зимний период, и здесь я приглашу уже э, врача-диетолога, да, который тоже осветит э, эту тему, да, э, расскажет они немножко, и он расскажет намного на, на другом уровне, чем я, да, намного более высоком уровне эту тему, вот, э, настройтесь на это, да, если вам, настройтесь на то, что мы вот эти все темы будем э, продолжать, и я буду счастлив, если вам эта информация пригодится, и вы будете вместе со мной какое-то время. Потому что это, это поможет вам. Эту информацию мало кто говорит. Поговорим. Если у вас, например, сейчас какой-то там финансовый момент, как вот как, как тем не менее, остановить, если не, не так много сейчас финансов, да, вы можете выделить, а тем не менее достичь результата. Мы над, над всем с вами поработаем, да? На следующем вебинаре обязательно. Поэтому я вас призываю, вот если вам понравилось, поставьте лайк, вот у нас сейчас два лайка, да, один лайк, второй антилайк. уже я кому-то не понравился. Вот, тем, кто понравился, поставьте лайк. Порекомендуйте в э, следующую нашу встречу э, как можно больше, э, до да, своих подруг, чтобы они тоже смотрели, чтобы вы тоже участвовали в этом всем процессе, потому что вместе веселее всегда. Э, я... Очень благодарю вас за ваш интерес к этой теме, за то, что вы выдержали целый час, за то, что вы ждали, когда начнется этот вебинар. Я очень вам благодарен, жду э, ваших вопросов любых, касаемых не только веса, любых э, мне в публичном сообщении. Я буду, э, для меня честь будет, поверьте вам, э, ответить. Пишите, э, пишите мне, будем с вами вконтакте, и э, я желаю вам больших-больших успехов в вашем деле и готов вас поддержать э, всемирно, насколько насколько хватит моих знаний. Поздравляю вас, э, с, э, ну, тех, ну, мало ли, если мы не увидимся с предстоящим Новым годом. Счастья, здоровья э, и всего самого доброго э, вам и вашей семье. До свидания.